Друзья, если вы хотите иметь заработок в интернете 10 тысяч рублей в день, то обязательно досмотрите это видео до конца. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 46 тысяч 331 рубль. Выплата с проекта Bitcoin Cash, друзья. Проект платит. Желаю всем удачи и денежного прилива. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Как Заработать в интернете и с вами, как всегда, Майами. Вы смотрите ролик Заработок в интернете 10 тысяч рублей в день. Пассивный заработок 10 тысяч рублей в день биткоин кэш сайт. Из этого выпуска вы узнаете, как зарабатывать в интернете 10 тысяч рублей каждый день в новой компании Bitcoin Cash сайт. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я в очередной раз вывожу свои деньги с процентами и инвестирую в новый проект bitcoincash.site сегодня я буду усиливать свой депозит инвестировать я буду 15 тысяч рублей а через 24 часа я заработаю и выведу 75 тысяч рублей и в этом же видео сделаю очередную выплату с проекта так как мой первый депозит уже отработал выводить я буду более 40 тысяч рублей друзья это мега крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей сегодня в этом видео я вам покажу как с легкостью можно зарабатывать в проекте bitcoin кэш сайт 10 тысяч рублей каждый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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 9 тарифных планах. Первый тарифный план 125% за 24 часа, второй тарифный план 150% за 24 часа, третий тарифный план 200% за 24 часа, четвертый тарифный план 300% за 24 часа, пятый тарифный план 400% за 24 часа, 6 тарифный план 500% за 24 часа, седьмой тарифный план 600% за 72 часа, Восьмой тарифный план 700 процентов за 72 часа и 9 тарифный план 800 процентов за 72 часа начисление прибыли каждый час минимальная сумма вклада друзья 100 рублей Друзья, также в этом проекте мы можем зарабатывать без вложений, то есть на реферальной программе. Реферальная программа 5 уровней в глубину – 15%, 3%, 2%, 1% и 0,5%. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Друзья, также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Статистика компании Bitcoin Cash. Друзья, проект совершенно новый, он работает первый день. Участников на данный момент 687 человек. Проинвестировано более 400 тысяч рублей. А выплачено более 100 тысяч. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Ну а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет в настройках. Не забудьте указать свои платежные реквизиты. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 10 тысяч рублей. Делала пробную выплату с проекта, выводила я более двух тысяч рублей. На балансе у меня 46 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю БР. Сумма для выплаты 46 900 рублей. Ну вот, друзья, моя заявка выполнена. Давайте я перейду в историю. Статус у моей заявки обработан. Давайте я перейду в свой PR кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 46 431 рубль. Выплата с проекта Bitcoin Cash, друзья, проект платит. Но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление, инвестировать я буду 15 тысяч рублей. Захожу я на шестой тарифный план, то есть 500% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Платежную систему я выбираю Payr, инвестирую я 15 тысяч рублей. Друзья, сейчас 15 тысяч рублей я переведу на данный ПР-кошелек и мы с вами продолжим.